Дорогие коллеги, вас приветствует славный город Севастополь. Меня зовут Анастасия. Оставляю видеоотзыв о курсе «Риэлтор. Профессия. Бизнес». Основная мысль, с которой я пришла на курс, хотелось создать свой сайт, получать своих целевых клиентов, целевую аудиторию, работать конкретно по конкретным заявкам, не стрелять из пушки по воробьям. В риэлторстве более четырех лет работала в нескольких агентствах недвижимости. Начала от обычного менеджера, заканчивала свою карьеру руководителем отдела продаж. На сегодняшний день открыла свое агентство недвижимости. Сейчас занимаюсь набором персонала. С сайта получаю ежедневно 8-10 заявок на курсе провела две сделки, поэтому советую всем, пожалуйста, не бойтесь, захотите, заходите, присоединяйтесь к профессиональному сообществу риэлторов под руководством Дарьи Антона. Спасибо вам огромное за знания, за ваше терпение, за ваше умение. Огромное вам спасибо за вашу энергетику, за вашу веру в нас за то, что вы дотягиваете, заставляете пройти пошагово полностью всю инструкцию. Огромное спасибо. Антону за то, что нам разобрал гуманитарием по частям все моменты и по созданию сайта, и по запуску рекламы. Спасибо службе поддержки за неимоверные усилия, за терпение. Я представляю, сколько раз вам приходится повторять одно и то же.